И, может быть, мы бы его и не выносили отдельно, если бы не статья, которая вышла в другой уже серьезной книге с разбором, что такое венок санетов именно Дмитрия Тарасенко, санетные метаморфоз, метаморфозы крымских созерцаний Дмитрия Тарасенко, которые написала Людмила Корнеева. К сожалению, она сегодня не приехала, она должна была быть сегодня, она, к сожалению, не приехала, но, в общем, понимаете, из... Венок сонетов вообще начинался того, с того, что э, ну, хотелось подарить стиш, стишок, потом из этого стишка получился сонет, потом получился целый венок сонетов и написанный в 1987 году, по-моему он жив до сих пор, а уж подтвержденный такой серьезной статьей Людмилы Корнеевой то он вообще приобретает очень значимость ну, произведения искусства, а не просто подношение э, влюбленного мужчины, скажем так. Вот. Я, у, мне очень хотелось бы, чтобы вы его читали с удовольствием, читали действительно. Вот, э, ну, вообще венок сонетов – это непростой не, не жанр, и, как правило, к нему приходят уже умудренные вот Лавошина, это уже, так скажем, в последние время жизни. Да, да, да. Вот. Ну, а здесь, в общем-то, еще такой достаточно молодой товарищ написал, но, мне кажется, неплохо. А, так что я буду очень рада, что эти книги здесь у вас. И... Ответное слово. Большое спасибо от всего коллектива нашей библиотеки, от всех наших читателей за такие прекрасные книги. Чудесного автора, конечно, очень жаль, что он завершился творческий. Вот, я вам скажу, что... Эти путеводители, они есть у нас в редком фонде с автографом, автором, мы бережно храним, мы собираем такие книги. Все, что касается краеведения, все, что касается нашего любимого Крыма и Севастополя, мы бережно храним, у нас почти за 70 лет собрана такая коллекция автографов, да, табрика, то есть все, все, все, все, мы храним. людям. Вот. То, что касается посещения творческих личностей Крыма тоже мы храним и собираем в отдельной коллекции. Это очень спрашиваем. Да. Очень спрашиваем. Мы всегда их выставляем на различных выставках, некоторых зверей, просмотров и все. Я уверена, что эти книги будут пользоваться неизменным успехом читать. Я тоже что... Ну, и будем пропагандировать... Это фильмом. для себя. Это для себя. Это женщина мужчинам для себя. По творчество — это тоже очень важно. Человек разностранённый да. образа и краевед. Было приятно читать аннотации, написанные с таким большим гумором. Ялта да. вот спасибо. спасение. Да. Пишет сам, для чего, как и да. почему он ослаждал эту книгу. Вот, ну уже и так. уже я не говорю о том, что в Крыму Севастополь сейчас появилось очень много нового и новосевастопольцев, мало знакомых с историей да. нашего прекрасного города, нашего фильма. Вот. вот для я, них что, это, это, это пригодится, это всегда будет пользоваться историей. Спасибо. Вам спасибо. Сегодня собрались в очереди люди, которые с Людмилем Николаевичем были знакомы лично. А, наверное, нет людей, которые... вот впервые услышали это имя. Тем не менее, мы договаривались с Татьяной Андреевной, что я немножко расскажу о нем, потому что мне кажется, что это такая интересная черта у него была. Знаете, у нас есть такой знакомый, который всегда рассказывает, когда нужно было презентовать, рассказывать о Диме, он всегда рассказывает, как Дима хорошо ему чинил краны, как он хорошо ему клеил обои, то есть мы всегда смеялись, что вот среди, лучший э, сантехник среди поэтов – это Тарасенко. Ну и, наверное, лучший поэт среди сантехников. Вот, вот всегда почему-то было так. А ведь э, это, это объяснимо, потому что Дима всегда вот, свою биографию, свое происхождение… Э, я не скажу, что он, он, он, он этим гордился, он не стеснялся, он этим гордился. Но он никогда не выносил это на.. Никогда этим не пользовался, начнем с этого. И никогда не делал из этого какого-то фетиша. Следующий. Следующий. А, в общем-то, гордиться было чем? Николай Федорович Тарасенко, отец Дмитрия.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 Аксенова. Э, литературовед, преподаватель, педагог. Она э, автор многих монографий по творчеству Маяковского, Есенина, Некрасова, Добролюбова. Э, она была ведущим преподавателем в, во Владимирском педуниверситете. Ну и потом, когда они переехали в Крым, то она преподавала в Симферопольском, не в Симферопольском университете, а в я могу сказать, как называлась, «Военное училище». Вот там она читала литературу. И ей там было очень тяжело читать литературу, потому что это было военное училище, и политрук, главный политрук этого училища говорил, «Наши студенты воспринимают только идейность». А она любила Ахматову, она любила Есенина, она хотела читать лирику Маяковского. Поэтому, в общем-то, непростая не, не у нее была жизнь там, но, наверное, из этого-то и рождались вот те статьи, есть сборники статей, которые Людмила э, Максимовна издавала э, в течение своей жизни. Дайте следующее. Понятно, что Диме надо было куда-то поступать в университет, он вот уже был в Симферополе. Вообще родился он в Черкасах, ну так потому что сложилась жизнь родителей. Вырос во Владимире. Это город неподалеку от Москвы, но это такая старинная Русь. И Конечно, это наложило отпечаток в том, что он южанин по своему темпераменту и мировому ощущению. И все-таки вот это Владимирское детство со снегом, с долгой зимою, с лыжными походами, она жила с ним всегда. Но поступила в Симферопольский университет, и, конечно, нужно было поступать на Литва. Но он сказал, ага, чтобы маме сдавать экзамены, и будет. Поступал он во Владимирский, потом перевелся сюда, в Симферопольский. И главное, что заполняло его юность, это были путешествия, далеко не литература, это были, это были путешествия по Крыму, путешествия по Кавказу. Начитавшись рассказов Джека Лондона, он с друзьями путешествовал специально на крышах вагонов. Для того, чтобы ну, надо было вот эту вот энергию куда-то, то есть специально тратятся все деньги для того, чтобы для того, чтобы добраться домой, нужно было каким-то образом извертеться и все-таки приехать домой. Я часто слушаю эти рассказы, благодарила Бога за то, что вот Он тогда не свалился куда-нибудь и не попал в какую-нибудь страшную ситуацию. Но это те впечатления и те. Это то, чем он жил, в общем-то, ну, последние годы, скажем, да, это то, что грело его последние годы. По окончанию университета он учительствовал в Малореченской школе, потом в Ялте, потому что жил он в основном в Ялте тогда. Дайте следующий кадр. И, в общем-то, можно сказать, что... А от учительства его все-таки творчество не давало возможности углубиться в преподавание. Потому что совмещать школу и писание рассказов и стихов было невозможно. И в какой-то момент он принимает решение, что он будет все-таки писателем и начинает писать, писать, писать рассказы. Я специально э, вывела время э, в публикации первого рассказа, который, конечно, написан был раньше. Это журнал «Дальний Восток» 1986 год. Э, «Дальний Восток», то есть не журнал «Крым», куда папа мог бы посодействовать и передать рассказ, а журнал «Дальний Восток». Вот в этом, э, ну, наверное, и характер был э, Дима не пользоваться протекцией. И, в общем-то, Николай Федорович, который к той паре уже серьезно утвердился в крымской литературе, продвигать никогда не продвигал своего сына. Ну а потом началось уже активное творчество. Первая публикация, это, конечно, был такой всплеск, и потом началось такое бурное творчество, но еще пришлось это на время развала, то есть на развала Советского Союза, закрытие всяких издательств. И первая книга, которая была написана уже как книга, называлась «Ялта. Берег спасения». Я очень хорошо помню саму именную Самое время работы над этой книгой. Это было то время, когда советские путеводители уже э, были раскуплены приезжающими в 97 год, а новых просто еще никто не начал писать. И эту книжку э, Дима делал э, не как путеводитель. Он ее делал как рассказ бывалого, рассказ Ялтица, который все знает, который знает все дорожки, стежки и знает все... Особенности и нюансы э, курортной жизни, тому, кто приехал и в растерянности, не имея никакого путеводителя, в том числе и официального, хотя бы с датами и цифрами, э, вот все еще приезжает в эту Ялту. Э, она вышла вот у сына его, у старских сторонников. Э, это любимая книжка, потому что она написана, здесь нету нисколько заказа. Вот если путеводитель ли, восточный uh, Крым, южный берег Крыма, это все-таки издательство. И издательство ставило свои какие-то uh, условия. И надо было вот это, и надо было это. То есть здесь вот такая вольная вольница. И, uh, наверное, именно поэтому вот это ощущение uh, отсутствия всяких барьеров uh, сделало эту книгу вот такой особенной. Ну и а потом началась серия путеводителей «Южный берег Крыма», «Восточный Крым», «Западный Крым» и «Подземный Крым». То есть фактически весь Крым, какой он только может быть, и вот последний уже «Крым в легендах», то есть уже все, что можно было о Крыме сказать, ну, мне кажется, что Дмитрий Николаевич успел, успел во всяком случае. А, а вот путеводитель чуть ли я забыла. Есть еще общий путеводитель по Крыму, но фактически это, он собран вот из этих вот а, более подробных путеводителей. Дайте следующий. А, ну, кроме проявительских книг, мне бы хотелось а, сказать о нескольких, а, ну, о, о тех книгах, которые тоже шли, только, как «Ялта спасения», шли от души. А, это сборник рассказов а, Загадки Сагбазмана – это фактически курортные романы. Это подсмотренные, это услышанные истории, которые случались где-нибудь на курорте. И, э, в общем-то, это книга, которая, э, ну, тоже, в общем-то, где была очень дорога. Uh, повесть прыжок, вот я сейчас разговаривала с героем повести прыжок, это молодой парень из uh, сейчас уже не такой молодой, из Бахчисарая, который сумел завоевать Москву в течение какого-то времени. И прыжок это был его прыжок с 4 метров, фактически на бетонный пол, который он совершил, и он uh, как же назывался это, была такая передача, что чей Минута славы, вот в, минуте, вот в, в этой минуте славы он э, прыгал, э, на, совершал этот свой прыжок. Но, надо бы сказать, что э, половину биографии этого э, бахчисарайского э, шалопая э, Дима подарил ему из своей судьбы, что называется, повыдергивал все нитки. И поэтому она читается очень интересно, захватывающей, но, к сожалению... Э, Десятый год, понимаете, за это время уже просто как бы и не осталось еще. В секунду, я чуть-чуть, мама чуть-чуть не -чуть договорила. Не договорила. во прыжок с 4 метров не просто, а вниз головой. Во-вторых, это в книге рекордов финанса зафиксировано. И в-третьих, это человек, который был, он не мог даже говорить, писать почему-никак. Это абсолютно вот такое, вы сказали, придумал. Абсолютно. Зато он был специалист, он физически был хорош. Чуть-чуть буквально. Он просто увидел, как он э, может там драться хорошо, вертеться и говорит, ты будешь разгоден. И он э, просто ему дал, поверил в него. И в результате ничего особо не сделал. И написал ему книгу, посвятил действительно, фактически о себе. Э, и подарил ему такую часть души, что она его вот, вырастила до, до такого уровня, что сейчас он э, не ли, что ли, серьезный ли? человек, он на, на всю на, Россию, спорт, на всю Россию, да, э, в на уроках физкультуры меняет фактически полностью программу по своей методе образной, которая была заложена Дмитрием изначально. Зверобатика. Вот да, если вы то берете то есть, зверобатика, очень интересные. Тогда не просто там делать туда-сюда движения, а когда ребенок себя представляет а, жирафом, кошкой, Поэтому мы знаем. А там разные, самые разные якушая, и вот там игры все это он придумывает на уроках физкультуры и все это пробивает. Какой прыжок? Символ, почему название прыжок, как бы вниз? а символизирует вот такой пыжок, вот такой грязь, вот туда. Да. Ну, Но это правда, то, что Стас сказала, это правда. Э, так получилось, что действительно, ну вот он как, как сын был все время, вот его вот, вот так вот взращивали. Э, я очень рада, что пользуется э, успехом, очарованная Крымом Это книга, которая э, собиралась специально, и она тоже, в общем-то очень соответствует характеру и э, желаниям э, Дмитрия Тарасенко, потому что э, это рассказы о людях, которые в Крыму бывали и о том, как Крым повлиял на их биографию. Вот, э, они были, вот, люди, которые, Судьбы которых собраны здесь, это были не просто э, посетители, это были не просто туристы, это были не просто отдыхающие. Э, мы старались выбирать тех, тех персонажей, те судьбы, которые, э, на, которых, на которые Крым повлиял. Ну вот я приведу простой пример. Э, Лев Николаевич Толстой сюда приехал, да, не севастопольцам рассказывать, сюда приехал на Крымскую войну. Он приехал с такой мыслью, чем ему заниматься дальше. Уже были, было напечатано детство Никиты, то есть уже был какой-то небольшой литературный успех, ему была э, вполне-таки надежная военная карьера. Нужно было выбирать. В Крыму было принято решение заниматься литературой, потому что севастопольские рассказы, написанные здесь, в Крыму, э, показали, что именно Пером, наверное, он Толстой сможет сделать больше, чем будучи офицером. И таких, в общем-то, очень много. Ну, я не буду говорить про Волошина, для которого Крым – это вообще все, хотя родился он не в Крыму. И в Крыму он появился, ну, пускай ребенком, но все-таки уже э, здесь рос и воспитывался, но и в Петербурге тоже. Но ну, Крым – это все его. Ну, и таких у Пушкина тоже здесь очень много. Если бы не эти... Э, две недели, которые провел здесь Пушкин, кто знает, каково было его творчество, Пушкин, Пушкинисты посчитали. Каждый год, либо в дневнике, либо в стихотворении вспоминал Крым. Ну и недаром же мой дух Юрзу прийти. Написано тоже, в общем-то, было а совершенно осознанно. Ну и подготовлен новый сборник рассказов. Это то, что мы хотели бы я, наверное, Думаю, что мы сделаем, даже если это не будет официальным издательством, то мы сами сделаем. По моему настоянию Дима рассказал о той стороне жизни, о той части истории, в общем-то жизни каждого, когда, как он поет в одной из песен, мы колесить затеяли по стране. Когда в 90-е годы он много ездил, просто для того, чтобы мы могли выжить, он занимался тем, чем занимались, к сожалению, очень многие, челночек. Это не принесло нам больших денег. Но вот те впечатления, которые он в устных беседах, которыми он делился, я убедила его изложить в виде рассказов. И я надеюсь, что когда-то эти рассказы выйдут. Ну и последнее, наверное, что над чем работал Дима уже, ну, можно так сказать, в последние дни, последние месяцы. Это, было, это были легенды о История, не буду струничать, я подала эту идею, но воплощение было совершенно не было. Дело в том, что очень много у нас встречается... И во всех путеводителях, и краеведы часто говорят о том, что у Страбона сказано о Крыме одна строка, Геродот рассказывает одна строка. И э, я предложила вот эту строку развить в текст, окружить деталями, окружить тем временем. Поэтому мы прослушали, вот есть такая, она и сегодня есть, наверное, в интернете, «Открытая археология» где серьезные ученые рассказывают о своих раскопках и о деталях, о тех нюансах жизни здесь, в Крыму, в доисторические времена. Вот оттуда были взяты какие-то детали, в общем-то, разыскивались они. Потому что из одной строки или из двух, из одного факта получался такой рассказ, написанный, опять-таки, вольно, ну, так, как, так, как он хотел. Дайте следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о краеведении, то, наверное, все-таки, вот, если произносить Дмитрий Тарасенко», если сказать Николай Тарасенко, то все сразу будут говорить о поэзии. Хотя у Николая Федоровича есть очерки, есть проза, есть рассказ, даже есть роман. Но все равно будут говорить, что это поэт. Если сказать Дмитрий Таросенко, то все скажут, конечно, что это краевет. И краеведень, конечно, это его основное, основное занятие. Uh, и uh, вы видите, что uh, чем отличается, скажем так, краеведение Дмитри... Дмитрия Тарасенко от просто краеведения. Uh, отношение к слову как литератора uh, у него есть и в краеведческой литературе. Хотя, к сожалению, uh, краеведение... Давайте еще следующее Там тоже такая... А, uh -huh. там, там -то книги. Uh, к сожалению, большинство краеведческих книг в Крыму написано учеными. Но, так скажем, это всегдашнее было седование э, Дмитрия Николаевича. Э, это не те ученые, как, скажем, Марков, да, который владел, кроме того, что владел знаниями, владел еще художественным словом. К сожалению, это так. Поэтому я старался сделать так, чтобы э, краеведческая литература приобрела еще и литературное обрамление. Первая, одна из первых книг, еще в 2001 году вышла «Ласточкиное гнездо» и другие Сокровища мыса Альтадор. Ласточкиное гнездо, там только одна из э, один из поводов. Но мы понимали, что если мы назовем просто сокровище мыса Альтадор, то вряд ли кто-нибудь купит эту книгу, а вот на Ласточкиное гнездо, наверное, э, турист обратит внимание. Э, есть у него книга Евпатория, э, путеводитель для школьников. А в шестом году вышедший и по какому-то загадочному совершенно стечению обстоятельств до сих пор еще продающийся. Ага. А, тут я не знаю, я, я, я пытаюсь верить издателю, но, в общем-то, да да. тем, тем не менее я говорю, как оно да есть. А, Евпатория – это детство, поэтому оно так и для детей написано. Дворцы, усадьбы, имения, фактически вынутые из путеводителей, собранные только под одной обложкой. Ну и «Большая Ялта» — это такая крохотная книжечка, которая тоже, в общем-то, перекликается с тем, что написано в путеводителях. Дайте следующий слайд. Откуда, почему, почему эти книги? Конечно, «Страсть к путешествиям» я недаром в самом начале сказала, что в юности он очень много ездил. Ездил э, и по Крыму, и э, по Кавказу. Э, любовь и почтение к печатному слову. Это вот две составляющие э, техник, которые, по счастью, интересны читать. И, дайте следующий. Э, но, э, кроме, да, я уже в самом начале говорила, кроме э, путеводителей, все-таки в начале была поэзия. И э, я бы хотела, чтобы все, кто любит и читает стихи, ушли вот с такой пеночкой, она будет абсолютно бесплатно э, Это венок сонетов, который написан в 1987 году просто как вот, подарок. А получилось, что он, в общем-то, стал явлением литературы. Ну и сборник, раз, сборник стихов где Дима выпускал, вот я взяла совсем несколько, и я вижу, что я очень рада, что он лежит уже на ваших столах. Это стихи, которые писались в разное время, но я думаю, что мы их со временем еще переиздадим, потому что туда не вошли стихи, написанные в последнее время. А вообще, вот последняя редакция была где к 70-летию своему готову. Дайте следующий слайд. Ну и кроме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 Заходят, лучше входят. И, в общем-то, поэзия поет, да? То есть поэзия, в общем-то, оттуда и пошла от рэпсода. Ну и он с удовольствием. Я приготовила одну из песен. Так, я свою из песен закончу и верю. И следующую считайте, по-моему, если есть. Да. Ну и вот одна из... Вот здесь на фотографии Доми Грина. Вот они стоят так в профиль, совершенно одинаковые профиль. Такое впечатление, что Грина вояли с Димы. Это строка из одной из песен, посвященных Игорю Нарсисяну, пловцу, рекордсмену книги «Рекордов Гиннеса», человеку, который переплыл озеро Сиван, а там 14 градусов, и плыл он целый день. Так вот, заканчивалась эта песня, он будет плыть, я буду петь. Мы не нарушим назначение земного. Вот, свой, вот пение и стихи, конечно, вот именно этой Это, это и считал своим назначением. Ну и давайте какую-нибудь из песен... Жмей ветер да. и тихо-цветное время забыто. Местопады страны, Луны поковальные карты глядит. Столку не писем твоих Я держу не в своем доме открыт. ради новой вывеси. После стольких заснеженных зим, после свистоке заслеженных зим. Расшиваясь полет, я читал на ходу эти строки И с размаху в чтоб не краснул стимей и ночах, Всему в свой честь. Есть на карту и города далекие. Есть вокзал и вагон, свет свечей и созвездий в ночам. Есть вокзал и вагон, свет свечей и со звезды в ночах. Христа как бодрянь да, на ледь, За полный рог задревал в ожидании тепла. Так весна коротка, так сыт Благодарная память. Кто смел, то сберег. И спасибо весне, что была, Светом сберем, и спасибо веселье, что была. 29 лет назад мы одним, в марте месяце, одним приказом решения управления Союза писательной России были приняты для 50 писательной России. Мне Карасин раз, в тот, момент, в тот момент хочу вам сказать удивительные вещи мы очень сильно ну, дружили дружили не так вот что я постоянно я иногда только где-то что-то там проявлялось каким-то образом но очень ценили друг друга и он меня ценил и я его ценила как только могла суть в том что кроме того что он товарищ очень хороший мне импонировало то, что он делает. Вот это э, отношение к истории, популярное отношение к тому, что он делает. Мне всегда а приезжала, открываешь эту книгу, вот да, да. эту книгу, да, и смотришь. Мало того, что тут тексты, так, тут еще вот дополнительный текст, это, mm -hmm. я не знаю, это железобетонная такое, усидчивость, еще, может, у и чего-то там дальше. Но то, что было у Дима, это потрясающе, его хватило. У него были планы, конечно, еще. Спасибо, Светлана много рассказала. Но моя любимая, это, конечно, я в Добелик Спасите. Я когда ее увидела, у меня три я раза ее воровали. Я в них приходила, а дайте мне еще. Я, правдами неправдами, не к Николаю Федоровичу приходила. Я говорю, а у вас тут нет? Потому что берут и, и, и как будто так много, ну, как будто его так, ну, замечательным образом. А потому что она написана с душой была. И настолько яркая для меня, ее можно пересдавать тысячу раз. Она не устаревает. И у нее есть э, вот то самое, что, чем владели очеркисты а начала 20 века. И даже, может быть, 19 в конце. Почему? Потому что вот они с любовью, недаром не же он почувствовал эту струнку энциклопедические знания с ним поговорить о литературе да он рос в этой среде у него замечательные родители, которые значит, вложили в него вот это, а он чуткий, у него настроено все было Стас вот у нас вот, замечательный парень я не знаю, во все стороны уже сейчас на данный момент открыл типографию вот в памяти АБЦ, то есть он недалеко от этого ушел. Он талантливый музыкант, композитор, он еще конструирует новые музыкальные инструменты. И вообще потрясающие отношения, потому что у него есть корни хорошие. Хотела вам передать большой привет человеку, который обязан Дмитрию Николаевичу Тарасенко тем, что.. России. А, э, а говорю я о корнееве Лев Михайловны, это ее псевдоним корнеева Так фамилия у нее порубая. На сегодня должна была здесь. И вдруг вчера ночью, буквально ночью, мне пишется сообщение, что он может выделиться ковид и посреди карантина он не может прийти. Но мы успели издать э, -э, э, новую, свежую выпуск своей газеты. И вот ее статья из Калининграда о прочисле э, Дмитрия Тарасина. Это хорошая, хорошая статья, которая все по всей грани открывает короткой вот такой форме. Я ей очень благодарна. И э, считайте, что как бы я публично объявляю э, то, что она член нашего регионального отделения, потому что Дмитрий очень хлопотал. Он прислал рекомендации, я ее не знала. Нет, я знала. Я знала, что есть такая, у меня даже некоторые, она литературовень. Это сложный жанр, понятно, литературный критик, но какие книги она пишет. Когда э, ей немножко не повезло то, что э, передали, допустим, ее дело, и человек, который должен был дальше передавать, это, э, как бы вам сказать, ну, внести протокол, чтобы дело поступило и так далее. И случилось, что она заболела ковидом, и никто не знал, что дело лежит. То есть я спустя некоторое время стала разыскивать в конце концов. Но когда мы шли, сказали, что Сергей э, Иванович Кайкалов, он заместитель председателя Советского Союза России, сказал, что он, он давно такого не читал. Кого мы не преподадим с нашего Севастополя или от вашего ну, региона, там говорят огни звезды. То есть он говорит, он всегда, они уверены, что мы плохого человека не порекомендуем. И что очень качественная значит ее вот эти работы, и что они будут с ней работать. Для нее это крышки выросли. А кто начинал? Дима, который позвонил и сказал, Татьяна, у нас есть человек неприходованный такой, живет сам по себе. У нее здесь есть где остановиться, то есть здесь есть родственные какие-то это. Мы подумали, я позвонила в Союз и сказали, да, вы можете взять ее себе ночью. В принципе, всякий может куда угодно стать. Крым – это большая организация, огромное количество городов, им сложнее функционировать, у них понятное дело, менталитет разный. Ну, возьмите, пожалуйста, город э, Ипатторию, и Феодосию – это разное. А, образование и, и понятие – это очень… Я э, была э, полгода, э, руководила, как бы, э, организации, очень сложно. Но я хочу вам сказать э, о Дмитрие. Николаевич еще то, что он э, э, имел доступ э, к хорошей литературе всегда. Вкус его формировался. И э, он у него э, настолько тонкий, э, настолько классный, что мы когда разговаривали, мы убивались. Вот, вот о чем-нибудь разговариваешь по телефону мой. О чем? По телефону с ним да, он, он понимает, и я понимаю, мы такие довольные мы, да, мы, Таня, были, Потому что это очень редкое явление, когда находишь вот, вот, прямо совпадение такое. Вот. Мы, конечно, благодарны нашему старшему товарищу Дмитрохину Валерию, который ну, к формированию вообще писательской организации, Союз писателей России, он имеет отношение к тем, что он потихоньку говорил в развал союза. Все сложно, мы в украине никто ничего не делает, все в удру, удрученном состоянии. Вот. И было понятно, что никто ничего не, ну, не способен. он на, Мы поговорили с ним поговорили, он назвал ключевых людей, которые живут в Крыму. Я начала как бы собирательство с этого с 6 человек. И, наконец, у нас сейчас в Крыму, значит, сейчас я вам скажу, 120 человек. А вот. начинался, я извини, перебью, а начинался, в общем-то, что называется, глубокой Украине, но Союз Писателей России. Да, да, в том-то и дело, я тут вообще одна была. Ну, и, же, -то, -то и, и те, которые были в СССР, они летят парами, у них рухнуло все, их заново принимали. Заново <уже>. Наставили. Нет, Наставили. это, подождите, это все другое. Речь идет именно о Союзе писателей России, о Союзе писателей СССР. Там Домбровский ни при чем, там по-другому И вот эти люди, которые были в СССР, я должен в СССР вступала, понимаете? У нас билеты еще сохранились Советского Союза. Но суть-то в чем? том, что эти люди остались в портом, мы их заново принимали в Союз, кстати, России. И Николай Федорович, и все, вот это было вот интересное такое забирание. И Дима, конечно, в этом тоже участвовал замечательным образом. Он очень пропагандировал творчество от своего папы, и э, мы э, как бы теперь это классик, который внесем, кстати, вы не знаете даже, теперь в образовательных учреждениях изучают э, огромное количество его произведения, то всему студенты посвящают. И я узнала, что во многих э, университетах России изучают творчество Николая Трасс. То есть э, даты жизни там это собой, и, и творчество в том числе. Дело в том, что он носитель был долгое время, он жил 98 лет, носитель вот этого, носитель. Носитель вот этого момента, э, что он участник обороны синестопы. Уже удобно, как бы эта группа, которая там, э, отвлекающий десант, это э, связано э, с курсантами, с э, э, курсантом военно-училищем, военно этом морском на Кензе, в город. И вот э, это, э, э, то, что он упокоил там, где полегла его рота, я получила совершенно случайно. Не должно было этого быть, но не Да, вот именно где это схожение случилось, где все это происходило. Потому что на нашем пятом километре закругли на какое-то время захоронение и вдруг у нас случается вот это вот, что нам надо, и оказывается только там. Вот что это было, я не знаю. Дима ну, там не подходит. Да, это судьба. У него же есть капризы потом. Это книжка замечательная, поиск. Поиск, поиск, да. И Дима, он рядом с ним тоже каким-то чудесным образом. Отмечали 70-летие. Было, было у нас э, книжный двор Севастополя, который, надеюсь, все-таки будет продолжаться. Здесь сейчас э, среди нас присутствует издатель э, Михаил Мориков. Это замечательный, прекрасный э, человек, э, мастер своего дела. Понимаете, редкое издательство, которое сохранило, э, он расскажет, будет говорить об этом, о своем названии, свои, э, какая там проходила э, у него э, реконструкция как бы этих всех вещей. Вот. Который сохранил себя с украинским кремлем и э, делает качественные, замечательные книги. Я очень благодарна, что он продолжает работать в этом, потому что я так не умею, хотя у нас тоже есть истрательство. Но вот, например, э, то, что он такой, э, в своем деле. И он, конечно, контактировал, контактировал э, с Дмитрием Николаевичем. Он расскажет этом. Я бы хотела участвовать прямо из пригласить. А вот эти газеты, Спасибо большое. Ваши очень хорошие. Михаил издатель. Добрый день. Спасибо, что предоставили слово. Ну, мы с Дмитрием Михайловичем скорее больше работали в свое время как книготорговая организация, и было, конечно, очень много планов по изданию книг. Его легенды, о которых говорилось, у нас есть обязательства и, в общем-то, вина, потому что мы планировали сделать их в прошлом году, но так как мы все-таки коммерческое издательство, и очень сильно зависим а, от того, что происходит в нашем мире, насколько там приходят покупатели, насколько это работают готовые точки. Это, в общем-то, главная причина, почему мы в прошлом году книгу как бы не, не до и не давали Сейчас на дни а, началась активная работа над книгой, как бы, и я думаю, что через месяц мы предоставим полноценный пакет и планируем в мае-месяц выпустить книгу «Лиги ну, Я об этом не говорил, потому что для того, чтобы ну, уже мы, столько, мы в прошлом году столько списывались с вопросами, ну что там с книгой, что я решил, что уже ну, какие-то результаты покажу, а потом а будем дальше думать, а, как, ну, как хорошо или плохо мы подготовили предварительный макет. А вот, а, также у нас есть несколько... Рассказов, путеводительских рассказов, мы когда-то с ним начали процесс, попросили его сделать, задумали в издательстве, может быть, даже не Я знаю. Нет, скорее всего, да. Была такая идея, когда путеводители стали уже немножко как бы отмирать, Почему? Потому что появились электронные средства коммуникации, то есть собственно, путеводитель а в том виде, в котором он существовал всегда, он стал не нужен. То есть путеводитель, где человек ставится на определенную точку, его ведется и рассказывается справа такое, слева такое, если вы посмотрите, ну какие-то фотографии. И в последние годы эта тенденция набирает силу и все больше и больше становится популярным рассказы о месте, краеведческие рассказы людей, которые знают это место, любят это место, какие-то нюансы, может быть, в каком-то направлении своем. Вот когда мы обратились с просьбой сделать серию, мы хотели сделать серию маленьких книжек, в которых будет просто именно рассказывалось о месте у человека, который Знает, и, да, вот, ну, к сожалению, пока... Ну, к сожалению, да, это закончилось только с двумя рассказами которые тоже будут изданы. Это, это суда и новости. Свет. А, что надо сказать, сказать? Наверное, сказать надо... Но, ну, на самом деле, очень жаль. Очень жаль, что, что Урана. Очень жаль, Я заходил, него много хорошей энергии за собой. Всегда было интересно встретить, пообщаться. Ну и хорошо У нас прокатиться. Он да, никогда не отказывал в каких-то консультациях. Я ему часто звонил. Звонил с вопросами. Где вы в какой-то колодке? Как какую-нибудь какую-нибудь штуку где-нибудь во дворе надували. Всегда можно было получить консультацию о нашем времени, о каких-то краеведческих вещах, которые были бы сомневались, либо не верили, либо еще что-то такое. Издатель не назвали, не реагировали. Ну а, вот, да, мы называемся издатель Свальпатрос, занимаемся выпуском научно-краевеческой литературой, а, вот, выполняем разнообразные заказы в основном, организации научных и в развитии Ну, собственно говоря, да, мы, о чем можно выпускать книги в Крыму, только в Крыме, если у вас настолько... Спасибо. Спасибо. Спасибо. А я хочу, конечно же, да, вам не удержали, но с другой стороны, правило человека остается вот только памятник, в памятнике, остались еще эти книги. то все время в процессе их создания. Я могу сказать, недаром вот Михаил говорит, что если надо было спросить, видел ли он этот колодец, видел ли он там что-то на крыше. Все, что написано в этих путеводителях, это все исхожено собственными ногами. Ну, начнем с того, что тогда еще не было интернета и не было такого количества информации, которой можно было подчеркнуть, не вставая с собственного дивана. Поэтому приходилось все исследовать самостоятельно и все пройти собственными ногами. Я не буду говорить, что он всегда ходил только сам. Нет. Он, он хорошо знал Южный берег, он хорошо знал Ялту, но для того, чтобы написать Восточный Крым, Нужно было позвать человека, который знает хорошо Восточный Крым, и все это покажет. Поэтому в Феодосии ему показывали одни экскурсоводы, в Керчи другие, в Судаке третьи. И эти люди, как правило, оставались друзьями уже до конца жизни. Ну просто далеко есть вот эти все ковидные вещи, я приглашала, но далеко не все могут приехать. И в общем-то, э, вот эта вот связка, эта спайка, Тарасенко и Экскурсоводы она и была можно сказать, третьей, четвертой основой его путеводителей. Дайте, пожалуйста, видео. Я хотела бы самому Диме предасказать слово о своих путеводителях. ...жизни, школу, литератор, которую не признают так называемые специалисты, а специалисты, а чего берутся писать книги. Пусть пишут инструкции, пусть пишут, составляют свои графики, пусть они м -м, убеждают нас цифрами, фактами, именами. Чем называть это научно-популярной литературой? Научная, пожалуйста, двумя руками. Честь и слава. Я же беру эти так называемые научно-популярные литературы, я беру эти книги и переделываю их, конечно, добавляя своего безусловно, но вовсе не надо ждать от меня что я там сам буду исследовать вещей, что-то новое находить и в этом смысле пытаться сравниться с этими учеными Нет, друзья, я беру и книги и делаю из них такие, которые можно действительно читать. Вот это моя с этим за этим я любитель. Молодец. Вот был, вот это вообще, вообще это была проверка. камеры. это была проверка камеры дома, поэтому, к сожалению, я прошу прощения за такое качество, это не специально, это не, готов, не, не приготовленная речь, это была просто проверка камеры. Но Я хотела предоставить слово «экскурсоводам». Да, Андрей, вы начали? Да? давайте. К сожалению, здесь нет западного Крыма который э, в очередной раз, продолжает, в общем-то, пока я второй год мы его готовили, два года готовили. Но, наверное, э, главы о Севастополе там бы не случилось, если бы не было Андрея Крюкова, который нас провел по э, самым интересным, самым болевым, самым вот, тем местам, которые... о которых нужно было писать. Поэтому мы... В общем-то, Дима всегда был очень благодарен, и я благодарна Андрею за то, что Севастополь случился. Благодаря вам. Вот это э, сказала, что когда Дима просил помочь ему в познании каких-то мест крымских, то потом какие-то отношения. Но у меня немножко по-другому было, хотя это уже следствие было. Мы, я вспоминаю, как мы познакомились в Судаке. Mm -hmm. То есть я mm -hmm. на экскурсии был тогда еще, мы проводили сами сюда, отсюда, mm -hmm. и он тоже с группой был. И когда мы свою группу отпустили, вот, как видимо, может быть, он слушал мне там еще что-то, я не знаю. но знаете, а потом, э, что такое экскурсовод это, это такой психолог вообще-то. Потому что мы очень много людей видим, и иногда вот сразу, ну, не надо соврать, да, смотришь на человека, и уже можешь его бедрать, вот сказать, чуть ли не вот. Ну и вот так и случилось. Надо сказать, что да, помимо того, что мы вот сейчас вот о нем, о, Диме о, о говорили много, но все же преломляли сквозь себя. И у меня личная история знакомства с ним. Ну, так, так приключилось, что ногу я сломал. Ну, дело житейское такое. Вот. И тут как чертик из табакерки раз, Дима, нарисовался, и говорит, все, я тебя там сейчас с машиной, а у меня, я без лошадной, у меня машины нет, а, естественно, со сломанной ногой далеко не пойдешь. Тотчас же же он раз, там, к хирургу, травматологу, на снимке и прочее, прочее, сейчас мы тебе палочку организуем, раз, я при палке уже, то есть и все. То есть мне и делать ничего не нужно было. Он меня так вот обволок своим вниманием, и, в общем-то, очень сильно мне помог. Как я не пытался потом как-то втиснуться в какие-то свои дела. Он так, да не надо, да ладно, да я там все сам, да у меня там есть люди, и я, и вот Света говорила, что он лучший сантехник среди поэтов и лучший, лучший сантехник среди, среди сантехников, Сантехники. это очень про него, это очень про него, и он мне точно так же не напрашивался, мне что-то там, какие-то дела было, я там заеднусь только, вот, а, о ремонте там еще что-нибудь, он тут же говорит, давай, типа, в этом подключись". ну, в общем, можно было вот, теплый человек. И почему теплый? Я, знаете, такую аналогию прошел, опять-таки из его Он же, извините, людей грел не только ментально, но и физически. Вот э, в своей жизни он же работал в котельной. Так и я такой же. У меня тоже 4 сезона в обульной котельной». И потом, когда мы друг друга узнавали, у нас очень близко. Он как старший брат был, потому что он старше меня был, да? То есть он сюда приехал, я понаехал. Правда, я уже здесь больше 50 лет живу. Вот, поэтому... И вот, вот можно сказать, что действительно от него шло тепло. Он очень светлый человек был. Знаете, вот как маяк такой настоящий. Причем, если вы, если вы можете подумать из моих слов, не дай Бог, конечно, что он такой няшный и пушистый был. Да упаси Боже! У него такое детство было... И молодость, я бы сказал, хулиганистые и очень непростые. С 50-го года парень, то есть, может быть, послевоенное поколение. Такое не вытворяли, он так немножко мне рассказывал, так сказать. И он очень жесткий мог быть, если там что-то не так делалось, а он это видел. Вот. Поэтому вот, для меня натурально, натурально старший брат Бог. Я радуюсь тому, что у меня судьба с ним свела и печались э, тому, что я может быть мало ему отдал обратно, вот, Ввиду каких-то там обстоятельств. А что касается чисто профессионального, ну я же экскурсовод, вот, вот. я скажу, что все ты совершенно правильно ты говоришь, что те момент а он остается в книгах своих путеводителя, потому что да, может быть их сейчас меньше читают, но он же был не просто как посмотри направо, посмотри налево, а он свои мысли, свои чувства туда вкладывал. А это, извините, люди не меняются. Это всегда читается интересно. Это всегда будет интересно. А уж в к каким-то вещам краеведческим. Поэтому читали, читаем и будем читать. Вот, а ему все Ну все, извините за долгое выступление. Ну ладно. сейчас сидела, я не могла вспомниться, при каких обстоятельствах, и когда мы познакомились. А, такое чувство было, что знала его все Вы знаете, вот, уже потом я узнала, что он сын Николая Красенкова, заинтересовалась, стала читать стихи его отца. Вы знаете, какой это талантливый поэт, фантастический. Его очень ценили самые там высокие метры наши. И несмотря ни на что, вы знаете, человек там ни дач не имел, не сделал такие карьеры, переделки, никаких усадеб не было, да? Он жил всегда очень-очень скромно. И даже я не могу сказать, что я точно сейчас процитирую, но он написал вот суть его в этом. Он говорил, что как дикий лук среди лесных прагаев, я защищен безвестностью своей, и потому и быт мой минимален. У не немножечко, не зовет друзей. Понимаете, и с его талантом, с его данными, он мог бы быть вот в числе прямо первых советских поэтов. Но человек прожил так скромно, что даже в Севастополе о нем мало кто знал. Понимаете, мы не знали, что с нами живет вот такой поэт, такая величина. И, естественно, Дима с детства все впитал от своих родителей. Он не мог быть иным просто. То есть эти таланты, они ему передались точно так же. Теперь вот у них Сас подрастает, тоже прямо человек не от мира сего, очень-то очень талантливый музыкант. То есть это все вот как-то передается с поколения в поколение. А уж как везло тем группам, у которых Дима был экскурсоводом, вы не представляете, вот сейчас все время я пытаюсь, как экскурсовод, найти в Крыму людей, с которыми было бы интересно, с нашим простым людям, мучайникам, ну, обывателям, как мы говорим, да, вот, пытаемся там таких людей найти и поговорить с ними, пообщаться, пока они живы, понимаете, вот это все вот, их послушать, им передать это все. А Дима обладал такими знаниями фантастическими, не только как краевед, но и как человек талантливый. Как человек, который очень много талантливых людей знал у нас в Крыму. Я просто видела людей, с которыми он работал, видела его группу. Они ему в рот смотрели. Знаете, какая удача, что у тебя, вот, тебя ведет по Крыму такой экскурсовод. Не просто знаток, а экскурсоводов у нас хорош очень много. А вот именно вот такой вот талантливый, с такой вот изюминкой. И э, надо еще отметить, я бы хотела отметить его абсолютное бескорыстие, готовность прийти на помощь. Так получилось в жизни, что я была не только экскурсоводом, но и активной туристкой. Прямо Крым обожаю, вот ходить по Крыму, пешком это вот... Какое удовольствие большое. А потом получилось так, что меня сбила машина на пешеходном переходе. И вообще это была очень тяжелая авария. И в общем-то жизнь перевернулась да, на до и после. И неизвестно было, как потом все повернется. И как я буду жить и чем зарабатывать. И Дима совершенно неожиданной стороны подошел к этому и говорит, ты будешь книги писать. Я говорю, "Ну что... У меня на что-то никаких талантов нет. Нет! Это вроде того, что они есть, они только скрытые. Их надо вот вытащить на поверхности. В общем, в этим вот заняться. То есть, если бы мне грозило инвалидное кресло, то, скорее всего, я бы воспользовалась вот такой его поддержкой. И когда мы узнали, мы, к сожалению, не сразу не хоронили его, это было таким шоком, это было такой болью, я просто знаю, что очень у многих экскурсоводов, вот его путеводители до сих пор и годами будут оставаться, настольные книгой, где можно, ответить, где можно ответы найти на любые вопросы, которые у экскурсоводов возникают. И вот она у нас прямо дома на тумбочке. У моей сестры тоже экскурсовод, и у нее и у меня у нас свои экземпляры. И мы до сих пор там находим вот эти вот перлы, понимаете? И делимся друг с другом, хотя, казалось бы, не едино, что это уже читалось. То есть все время мы там что-то отыскиваем. И для меня вот было, знаете, каким замечательным подарком людям, которых я ценю, люблю, уважаю, подарить трехтомник, вот этих вот путеводителей по всему Крыму. Это было прямо, как люди радовались, вы бы знали, вы бы видели это. И потом, когда он писал книги, вот Светлана говорит, конечно же, он не мог проникнуть там, он не мог быть в любой поставке большим знатоком. Он очень много общался с людьми, с, с специалистами, профессионалами. И как-то, когда он готовил книгу по подземному Крыму, я его сводила с нашими спелеками, спелеологами. Мы даже ездили на их тусовки, где они там тренировались. Вот. А потом он еще приезжал с ними, уже, уже без меня ходил. И я их тоже приглашала. И они был готовились. А потом получилось так, что, ну, в общем, ковид сейчас. Косит, косит людей И вот, В общем, из-за этого ковида они не смогли сюда прийти. А так они рассказали бы совершенно, может быть, другую грань его таланта. В общем, человек талантливейший, и я хочу обязательно, чтобы Света сказала э, вот, точное место его захоронения, потому что, конечно же, мы обязательно побываем на месте, где он упокоит. Он ушел очень рад, это прямо ну такая потеря невосполнимая. Вот почему я все время говорю, что с людьми необыкновенными, с людьми талантливыми надо при жизни общаться. Не ждать, когда вот он и потом, да, потому что потом может не быть, как вот случилось в его биографии. Ну вот, конечно, мы его будем помнить. Конечно, это вот такая светлая точка в биографии всех людей, с которыми были с ним знакомы. Поэтому я очень вам помню. Спасибо, спасибо. Вы видите, вот, я думаю, что Дима по, по инерции говорил о том, что вы будете писать книги. Когда-то в издательство «Бизнес-информ» Дима ручку фактически привел Земляниченко и Калинина. Калинина. То есть, а было, это, было, это, было, это было непонятно как. То есть, уже была книга «Романовы Крым» готова. Клино. Калинин. Калинин, Николай Николаевич Калинин и Женец. Марина Александровна Земляниченко. Ага. И они боялись, ну, 97-й, тот же, же, же 97-й год, когда боялись всего. И Дима как бы своим словом гарантировал, что Марья Семеновна Филатова не обманет авторов Су книги, да, а Марь Семеновне, он гарантировал, что это та книга, которая будет, ну, который кормит издательство до сих пор, скажем yeah. так, yeah. Это, это так и есть, когда-то кормили легенды, которые Мария Семеновна сделала в самом еще, в начале 90-х годов, а сейчас Романова и Крым, наверное, экскурсоводы знают, может быть, вы видели красивые такие книги «Растения Крыма», Наталья Воробьева, э, да. которую тут точно так же за ручку Дима привел да. в издательство «Безлицкий да, форум». Вот, да, да, да, вот так же, точно, так же появилась эта книга, когда Дима сказал, такая книга нужна крыльну. Вот лучше, чем Наталья, этого никто не сделает, потому что она действительно знает каждую травинку. И э, появилась сначала одна, потом вторая такая книга. Так что, ну, в общем, видите, я и как-то на это тоже не обращали моего внимания, а оказывается, есть и такая -то... грань у него была биографии. Ну и, наверное, время сказать, показать самое, и дать слово самому главному произведению. Тарасенко, который там давно уже сидит и не хочет признаваться, как что главное произведение. Я считаю, что, в общем-то, да, потому что ну вот такого отцовства во взрослом состоянии А было уже э, достаточно много лет когда Стас появился то есть это было такое взращивание целенапра целенаправленное взращивание а, и, но самое удивительное что тут наверное моя педагогическая э, не, недочет мой педагогический никогда он меня не слушал он всегда растил Стаса как, как друга вот не как сына, а как друга Поэтому вот так будет говорить как объяснить. Ну как и есть. Сказания, конечно, же, я не соглашусь с этим. Главное произведение любой, любой только человек, к которому он только прикоснулся, Это и есть его главное произведение. Тут вот про изначально истории и про Сережу Логачева, да, пришел. И вот с вами, и Воробьева, которую он тоже просто взял. И а, просто чуть-чуть так, ну как так сказать, Дохнуть. Дохнуть. Самое точное слово. И все, там говорит, талантливый, талантливый человек это всякий, к кому он хоть как-то прикоснулся, к нему будет части. Потому что он все делал именно музыкально. По всем законам музыки и природы, по всем законам ветерка, который начинается мягко, вырастает и уходит. По всем вот этим, у него самое лучшее, самое любимое слово. Выражения. «Музыка слова». И я хочу сейчас, вот многие говорили факты, там, я хочу сейчас просто показать, немножко рассказать его душу. Но сначала я все таки хочу стереть вот это впечатление, очень нехорошее, от той песни, которую мы... Вот, не дух немножко, это можно чуть-чуть буквально. -чуть тоже песен в его изначальной записи 97-го года, вот я там пешком до стол ходил, И может там середины хотя бы, что все. Последние песни, Дождь да, вот. Ну, если ты помнишь, многоцветное время забыто. Вместо карты страны Мы играли карты, глядим. Столку песен твоих Я держу в своем доме открыто. Парень весны После стольких застуженных зим стопу писем твоих Я держу в своем доме открытым Парень весны После стольких застуженных зим Расшивая салют Я читал на ходу эти строки Я бросал их в огонь Шел не него совсем очаг, Но всему свой череп. Есть на карте твой город далекий. Есть вокзал и водок. Свет свечей и со звездными очагами. Но всему свой череп. Есть на карте твой город далекий. Есть вокзал и водок. Свет свечей. И созвездий в ночах с молодым очага Между стекол горбатая налетит Заргонный вирог Задрывал, ожидал и тихого как весна коротка Так светла благодарная память Кто сумел, тот сберег и спасибо весне, что была так весна, кратка, Да так светла нам память. Кто смел, тот сберег. И спасибо весне, что была. Большое вам спасибо, потому что а, действительно вы сейчас чувствуете вот эту вот музыкальность внутреннюю можно да? поближе. поближе поближе да. и отсюда вот эту вот внутренняя музыкальность, которую никто а, в общем-то никому его никто слава Богу не учил а, и поэтому та музыкальность, которая пронизала всю его жизнь, он все так делает пишет любую фразу возьми, она звучит как музыка кто-то Играет, нет, это все, это не музыка, это, все, это лю классическое любое исполнение, то, что мы придумали, мы привыкли, да, вот там, туда -ту -ту -ту -ту, как вот, бегает там пальцы, все это мы вообще мимо ушей, вдруг раз, что-то такое мягкое, и начинает прорастать, как цветок. О, и у него мгновенно включается, вот оно, вот оно, а, то есть, это да. абсолютно безупречный, безупречный вкус, абсолютный, который всегда... За что бы он ни взялся? А, и вот говоря там талантный талант, он просто мне несколько раз сказал, выбрось все из головы, плюнуть на, на них на всех, на всю школу, на все вот эти там какие-то. Когда-то на гитаре чуть-чуть мне показал первое, к великому сожалению потом я пошел в музыкальную школу и с тех пор, конечно, для меня это во многом закрыто. Те первые. Несколько вещей, которые мы в дуэте с ним сыграли. Это самое чистое, самое светлое было. Всего несколько дней занимался. Вот он так, просто показал мне соло, сам аккордами аккомпанировал. И получились несколько таких произведений. Потом импровизировать не начали. Причем красиво, там соседи сыграли. Потом, опять же, я что-то играю, он подходит. А вот не, не надо там, ноты показывать, то, что ты знаешь. Ты возьми цветок. Вот пусть он прорастет, пусть он вырастет, пусть он увидит мир, допустим. Давай вот мы увидим этот цикл, да? И я начинаю искать, как это сделать. Вот он умеет настроить. Если можно, я чуть-чуть покажу, если он настроит. что там дальше идет, идет все больше, и там каждый раз складывается по новой, но, понимаете, вот сам этот принцип вырастить, взять из, из ниоткуда, из тишины. Вот этого я больше не слышал ни от, ни от одного профессионального настоящего музыканта, а только вот такие вот люди, которые сами это нашли у себя в душе. И это он передает везде и всем. И я очень рад, что многие из вас очень хорошо отреагировали на а, его вот эту вот речь совершенно живую вот, на проверке камеры мгновенно увидели тоже такие вот эту вот а, абсолютную простоту а, не без всякой формы и позы дело в том что мало я общался с Дмитрием но и того что было хватило, чтобы понять Насколько человек уникальный и удивительный. Вот учитывая его биографию и находя много каких-то вещей совместных, таких, которые и в той и в той судьбе бывали, я сегодня очень удивился, когда узнал, что он тоже сантехникой грешил, как и я. Поэтому мне захотелось литературно несколько строчек написать, я написал такую вещь. Послушайте. Жизнь его удивительна. Он мог делать, что нужно. И писал убедительно. Так легко, не надужно. Доскональная техника. Тяга к книжному раю. Как сантехник, сантехника. Я его понимаю. Дело в том, что я, э, я поняла, что вы не сказали об одной вещи. Дело в том, что у него образование, он был, он окончил наш э, институт, тогда на тот момент еще, нет, университет он степан сейчас. А, педринститут. -пед да, педринститут был и э, по профессии бюро. Э, я вам скажу сегодня, э, еще было дело том, что я не знаю, что что я не знаю, на плата значит горнбойка, и мы там высаживались чаи с Ворониным. Воронин с ним созвонился, они очень ценили друг друга в плане того, что Валера что-то знает вот и как бы добавлял а уже валера использовал вот, не реку, смотрел ну, проверял себя потому что там все фактически и мы когда поднялись на платок щи с собой платок простите вот э, когда мы туда пришли э, а речь на о том, чтобы возобновить сады, которые там были раньше посажены. Валера их видела, что там есть, растут уже такие разные. И вот мы несли эти саженцы, пришли туда и по методике Дмитрия Тарасенко их высаживали. А кто говорит Тарасенко? Не знаю, фамилия такая. Гуляет. Отзываются. Да, они отзываются на, на все преувдарения. Вот, и... То, что мы видели, это было потрясающе. То есть нам нужно было сделать так, чтобы они не погибли. И они не погибли. Валера ходил, проверял. То есть их не бегали на бойках. 1400, да? Какой я Ну, я давно Да. 1400 метров над уровнем моря. Туда не набегаешься, поливать не ходили. А потом, когда поднимались, еще с нами Володя Ларионов был. Он съемку проводил. А вот Володя тоже ходил, Валера ходил. Они все, все до единого были. При, при, прижились. Принялись, да. да, Так я вам хочу сказать, насколько вчера я была настроена на все это, вот, что сегодня произойдет, и как вот сегодня мне испортилось, что я не смогла прийти вовремя. Вот, но суть ни в чем. А, а не в этом. То, что вечером мы разговаривали с Фурбай, и она меня разочаровала, что вот она не сможет приехать. А, Потому что вот, э, он ее душу открыл для себя, и ее все время мне показывал, что она есть, это Людмила, Гарнерова, э, которая. Он же мне и Марину Зеленченко э, тоже преподнес И я, когда я да, публиковала ее, говорю, да, не обрати внимания, смотрите, как она пишет, она очень сильно постарела, сейчас не присылает, но все время присылала газеты с 2007 -го года. И огромное количество материалов Она мне позвонит, и mm -hmm. милая Татьяна Андреевна. А можно ли я вам пришли вот такой вот интересный материал? И он еще спрашивает. Понимаете, это человек без гонораров просится в газету, которая не платит. Вот. И в то же время ей это очень важно. Тогда она говорит, дайте мне, пожалуйста, две недели, я доведу до конца. Mm -hmm. И вот я ей как бы две недельки. И это я благодарна этому знакомству. Но самое главное, сегодня ночью в него мне И мы сажали миндаль, и он говорит, а парки Ахматовой посадили неправильно миндаль. Мурашки не было. Вот. А, а я говорю, как неправильно? Ну вот посадили. Вы же поняли, что, вам понятно, что вы загубили деревья? Чего вы говорит, землю затолкали туда просто так? Я же вас учил. Я еще не успела Воронину об этом рассказать. Но это потрясающее было. Представляете, мы сегодня его вспоминаем, он же шумер как раз в это время. Это же годовщина настоящая. Понимаете? Вот вчера вот, вот ночью 28-го он как пришел, командовал, неправильно сажайте, Что это такое? Тут я же вам говорил, дренаж надо делать. Что вам тут гайки полно? Говорят. вы чего не можете там, камни большие положите. А так вы все загубили деревья, а мы же их привезли из питомника и сажали. У нас был, ну, когда бурляют, здесь конкурс был, вот, помните фестиваль прошлогодний, сажали деревья, а мы с Валерой участвовали, воображали там деревья, сажали. А мы его неправильно посадили, теперь мы будем правильно. Я, я вскочила, быстренько записала все, но очень мне ничего не видно было, посмотрела, ой, как хорошо, что записала. Как именно сажали. Представляете, что происходит? То есть это вот такой личный абсолютно момент. То есть мы понимаем, что все это ведет, что он этим, я, я не знаю, вы как хотите, а я э, верю в существование mm -hmm. вот этого всего, потому что у меня было, в личном плане были такие моменты, когда я отец умер, а я через 40 дней решила комнату освободить и убираю книги, ну, думаю, сделаем здесь спальню там, что-то такое. И расстилаю газету, кладу, и вот беру первую пачку, опускаю глаза, а там написано, какая-то называется, я живой, я уронирую, то есть оно как бы есть, и я вот верю, поскольку у меня сейчас все это э, реакция, вообще ну, надо да, надо, да, да, да ну, мы его, мы, мы загубили, мы пошли, мы правильно, мы неправильно, мы теперь по новой его будем сажать, я знаю, как это ну, делать, вот, так что и записала, и потом эти красивые каракули, красивые. каракули, когда ночью ничего не видно, подмельцание луны, а там что-то, вот. но зато это теперь э, не ошибаюсь. спасибо большое вам за прекрасное, тоже вы меня поддержали, вы знаете, у меня не было сомнений, что э, мое с если я не начну, это не пропадет, потому что тут как раз требовалось время, чтобы проникнуться, чтобы все, кто здесь побывал, а кто не побывал, мы сочувствуем, правда? Кто-то собирался, как раз собирались не побывать некоторые, а пришли молодцы такие. Вы бы почерпнули, вдохновились. У вас есть теперь, ну, не знаю, творческое такое вдохновение, которое нам всегда не хватает при общении. И я думаю, что на феврале нас закроют очень сильно. Вот, так что спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. На каком-то мероприятии мы с ним пересеклись лично библиотеки Франко. И я подошла к нему, представилась, подмотнулась, и я спросила, скажите мне четко, как произносится ваша фамилия, Тарасенко или Тарасенко? А он сказал мне, Тарасенко. И вот так такой знакомство состоялось. Но раньше, когда я работала над альбомом священного роста православной светлые негрымом изобразительного искусства, там внутри альбома есть статья об Айтадоре. И э, мне нужно было показать Алькадор за живописи. И работа над этой статьей я поняла, что мне никуда не уйти от истории самого Алькадора, монастыря, который там был, в и Стратилланды. И вот тогда я стала принимать литературу. И в битве Николаевичу. «Коросилки» и «Остридовский литературе». Я взяла, достаточно обширную цитату уже свою статью об айтадоре именно через призму истории живописи. За 300 лет, можно сказать, почти, за 20 с лишним лет выслуживала вот, основное искусство и ну, книжные датчиков. И, конечно, как человек, он приоткрылся, помнишь, Татьяна Андреевна? Был, он, его творческий вечер в библиотеке. Да, конечно. Вот в этом творческом вечере, вы знаете, вот никакой позы. Глубина неимоверной, чувствуется, что познание так много, такая скромная подача. И вот этот контраст, вот ощущение этого объема, и вот этот и этой, а с другой стороны. Вот это естественность, простота и такая какая-то человечность, вот которую рассчитываешь сразу. И когда в прошлом году пришли до на нас вести, что Бельф не стала, я решила на своей страничке ВКонтакте сразу написать об этом, напомнить о нем, дать ему его книг, и вы знаете, на что я наткнулась. Я не могла найти даты его рождения. Сколько я могла в интернете перевернуть? Я не могла найти даты. Думаю, ну это же, ну как, вот не нужно узнать, ну где-то, хотя бы какая-то автобиографическая заметка. Ее не было. Я вот Татьяне Андреевне позвонила и сказала, когда, это в каком году. Ну хотя бы вот, поставить. Это. Поэтому я думаю, что нужно наполнить, может быть, страницу Википедии или еще когда. Все-таки наполнить и наполнить интернет и его биографию, его творчество. Вот это надо сделать, наверное у него есть сайт, он называется, если вы набираете в мета.ру, то попадаете на его сайт, и там фактически, ну, просто, да, он не раскручен, да, есть механизм раскручения, который был в прошлом году именно для того, чтобы... Они он много лет уже существуют, а там очень много вылезано, там, говорит, он там он фактически, там прыжок весь лежит, там лежат... Я говорю о его личной биографии. А вот, я, вот, вот, я буду... Да, займусь, займусь. Александр Тедосиев. Все специально это поэт. Я я говорю, только... Конечно, с Николаем Педоровичем был больше знаком, чем с Дмитрием Николаевичем. Но тем не менее, мы встречались в каких-то творческих вечерах, знакомились, Я представился, он меня спол, да, папа там писал предисловной книги из Сминдаль. Ну, короче говоря, контакт какой-то состоялся. И Дмитрий мне тогда подарил, нам еще. Ранее, как бы, стихи не приводили, что послевоенные такие я так удивился, посмотрел, то есть, своими равнями. получилось не моё пользу, конечно, но все равно было приятно, потому что я почувствовал, с чего начинался такой большой поэт, как Николай Феонович. Ну, ясно как бы. И еще больше заражал всю эту семью и так далее. Ну, Дмитрий как-то мне звонил даже, предлагал покататься по Амеге. Ну, он спросил меня на роде, подчеркнул на помощь, и ответ и сказал, Ну, мы созвонились. Я в том, что говорит, меня трудно застать на Красной Горке, я дом прекрасно знаю, там 5-6 раз был Николая Федоровича, но говорит, приходи тогда, когда я буду дома, произвони, но ну, не получилось. Но тем не менее, я думаю, что мы говорит, подружились, у нас оказывается очень много общего. Когда я сюда ехал, я решил хоть попробовать свои отношения выразить в каких-то строчках, и тут товарищ подсказал, там, а типа, сказал тепло идет от этого человека, и, может даже назвать этого свистишня «Теплый след». Талант от отцов переходит ли к детям? Вопрос интересный. Не вдруг он возник? семье Тарасенко талантов соцвете. И сыном гордился поэт Ронтарик. Не только родным Дмитрий Дорох и Близок оставил в сердцах земляков теплый след. Турист покоритель вершин сфере Олах. Учитель про «Заик» в романтиках вот.